Привет, на связи Евгений Вишняков и сейчас я покажу тебе, как зарегистрировать кошелек MyEtherWallet для такой криптовалюты, как Эфир, и не только этой, потому что на этом кошельке можно хранить достаточно большое количество токенов кроме биткоина. Поехали! Итак, все, что нам нужно сделать, это перейти на сайт myetherwallet.com ссылочку я оставлю в описании я всегда перехожу по своим ссылкам я их сохраняю и не по каким больше я не перехожу потому что очень большое количество мошеннических сайтов фишинговых сайтов, переходя по которым вы вводите логин и пароль и отдаете доступ к своим кошелькам мошенникам поэтому обратите внимание вот на вот этот сайт mayazervale.com ссылочку я оставлю в описании Здесь у нас сейчас обновленная версия сайта. Я же рекомендую перейти на старую. Нажимаем Click Here. Переходим на старую версию. Здесь видите написано винтаж. Это мы закрываем. С английского переходим на русский. Нас просят введите сложный пароль не менее 9 символов. Давайте. Здесь ссылочка есть. Создадим пароль, придумаем какую-нибудь какую абракадабру. Вы же можете создать нормальный пароль, так как я для видео создам просто абракадабр. Вставляем, создать кошелек. Нас просят сохранить ваш файл Keystone или закры, закрытый ключ, не забывайте ваш пароль. Все, нажимаем я совсем согласился, я все понял. Скачиваем наш ключ приватный и обязательно его сохраняем. Это ключ как раз к доступу нашего кошелька. Можно еще напечатать его на бумаге, чтобы не потерять и не забыть. Обязательно сохраняйте данные пароли. Иначе вы, если потеряете, больше не восстановите. Чтобы разблокировать наш кошелек, мы нажимаем закрытый ключ. Копируем наш закрытый ключ, вставляем его и нажимаем кнопку «Отпереть». Вот мы уже находимся в нашем кошельке, баланс 0 эфиров, адрес нашего кошелька, вот. Также его можно скопировать и сохранить в нашем файлике. Чтобы пользоваться кошельком необходимо чтобы изначально на нем хотя бы было немножечко эфира для перевода то есть нам нужно будет потом купить эфир и перевести немножко там 0,001 эфира будет достаточно чтобы потом с этого кошелька проводить транзакции теперь у вас есть кошелек эфира здесь вы также можете хранить остальную вашу криптовалюту и обязательно держать ваши пароли и логины в безопасном месте на этом у меня все. Все ссылочки будут в описании. До новых встреч. Пока-пока.